Здравствуйте, дорогие друзья! Чувствуете ли вы усталость в конце дня? Хотите ли укрепить иммунитет и отсрочить старость? Если вы ответили на эти вопросы «да», значит наша новинка точно для вас! Пантовые ванны – это уникальная спа-методика оздоровления и омоложения организма. Благодаря нашей новинке пантовые ванны можно принимать и в домашних условиях. Это уникальное средство восстановления организма. После приема пантовых ван вы чувствуете себя бодрым и полным энергией. Пантовые ванны способствуют нормализации сна, также укрепляют иммунитет, усиливает сопротивляемость организма к различным растудным заболеваниям, повышает умственную и физическую работоспособность, а также омолаживает кожу и замедляет ее старение. Наша новинка, о которой мы сегодня говорим, выглядит следующим образом. Вот такой флакон, объем которого составляет 100 мл. А давайте поговорим о применении. Перед тем, как его использовать, необходимо его хорошенько встряхнуть. Стряхиваем и выливаем в ванну или в другую любую емкость, комфортной для вас температуры. Полностью весь бутылек мы выливаем в ванну. Принимать такую ванну необходимо в течение 10 минут, 1-2 раза в день. Курс составляет 10 процедур. После того, как вы выходите из ванны, лучше всего дать средство впитаться в вашу кожу. У него нет какого-то яркого, насыщенного аромата, он очень достаточно легкий. Приятный, на мой взгляд, даже сладковатый, выглядит он вот таким образом. Вот такой концентрат коричневого-красного оттенка, но скорее такого даже, может быть, цвет у меня так падает, но скорее коричневого-кофейного оттенка. В состав этого концентрата входит вытяжка из пантов, а также кровь морала и вытяжка из красного корня внутрь мы его не принимаем, только, только наружное применение. На сегодня у нас все, с вами мы увидимся в следующем видео, обязательно попробуйте наши новинку на и оставьте о ней комментарий, поставьте класс этому видео и всего доброго, до новых встреч, пока-пока!